Народ Альдерстоуна настигла война. Король пала, его армия рассеяна. Хаос поглотил поселение и пробудил древнее зло. От тебя зависит дальнейшая судьба Альдерстоуна, иначе его история канет в лету. Да, друзья, сегодня я бы хотел поведать вам о мобильной версии знаменитой «King's Road» — бесплатной многопользовательской ролевой онлайн-игре в режиме реального времени. С первых секунд игры ты погружаешься в сюжет и обучающий бой, а уже после, разобравшись со знакомым управлением и меню, тебе предстоит определиться с дальнейшим классом героя. Будь то лучник, волшебник или рыцарь. Но это выбор непростой. В отличие от большинства мобильных РПГ, каждый герой обладает своей дистанцией, преимуществами и слабостями. Здесь ты не будешь наблюдать за унылым затапыванием врагов. От грамотного распределения очков и использования навыков зависит твоя победа в битве с боссами. А их тут масса. И каждый требует индивидуального подхода. Где-то будет необходимо вовремя уйти от града камней. Где-то предотвращать рождение, армии пауков, а кому-то придется подойти вплотную и прикрывать тыл магией. Ключевых персонажей, вроде кузнеца, торговца или лекаря, ты будешь открывать по мере их спасения. Они будут предоставлять тебе крафт новой брони, улучшение оружия, продукты для пополнения жизней и новые интересные квесты. Перед тобой огромная карта Альдерстоуна, по которой тебе будет необходимо передвигаться, попутно очищая земли от тиранов. По мере зачистки локации, как и после смерти боссов, ты будешь получать награду в виде кристаллов, монет и брони, которые тут вдоволь для любого класса. Благодаря этому ты сможешь создавать уникального героя, выделяющегося среди остальных. Кстати про остальных. Ты сможешь создавать гильдии, общаться с другими игроками и создавать группы для совместного прохождения. Ежедневно ты будешь получать награды за выполнение определенных достижений и заданий. King's Road стоит отдельно похвалить за удобство как в управлении, так и за возможность перекидывать свой прогресс когда и куда угодно. Будь то портал игры 101XP, VK или Facebook и продолжить приключения прямо в браузерном режиме. Постоянно пополняющийся контент, крутая графика, обширная прокачка, интересный сюжет, сотни карт, врагов, уникальных боссов и эпические сражения ждут тебя в невероятно захватывающий РПГ. King's Road